Как сравнить проторгованные объемы разных бирж, например, ММВБ и CFD? И как понять, что он ведущий, а неведомый? И, если проще, чей рынок сильнее? Ну, насколько я понимаю, под CFD подразумевается Форекс если это именно подразумевалось, то эти объемы, их невозможно отследить, так как форекс-дилеры, как правило, не предоставляют эту информацию. А если бы даже и предоставляли, то собрать такую информацию сотен или тысяч различных дилеров было бы очень сложно в одно место. Поэтому в данном случае проторгованные объемы на Моексе на московской бирже, являются самостоятельной единицей, а объемы CFD, я лично таких не видел в природе. Даже если бы я их увидел, я бы им просто не доверял, потому что непонятно, откуда они берутся. И даже если они и реальные, они отображают лишь маленькую часть какого-то форекс-дилера. Если речь идет об одинаковых инструментах на разных биржах, где есть объемы, где они транслируются, например, фьючерс, на, фьючерс евро-доллар на чикагской бирже и на московской бирже, то на таких инструментах работают арбитражники, роботы, которые быстро реагируют на расхождение цены на коррелируемых инструментов и выравнивают курс. Но это не исключает появление каких-то закономерностей при сравнивании инструментов. Например, в VataS вы можете использовать спредовый график. Вот вы видите на графике это евро, фьючерс евро с CMI и евро-доллар с московской биржей. Этот функционал доступен в платной версии от АС, то есть э, тем, кто приобрел лицензию, э, доступен спредовый спред-чарт. И э, вы видите, что в некоторые моменты рынок, ну, график резко повышается или резко снижается. Вот в эти моменты по сути увеличивается расхождение цены э, на двух э, этих инструментах. Когда цена колеблется, в маленьком диапазоне, там похоже на флэт да, со, со свечами, с такими стенями, то значит корреляция, инструменты двигаются практически идентично.